Здравствуйте, друзья! В этом коротком видео я вам расскажу о том, как выводить деньги с биржи фриланса Кворк. Я зашел в свой личный кабинет Кворк. У меня сейчас сумма до 3730 рублей. Вот, чтобы вывести деньги, нужно нажать на сумму. Вот, потом переходим «Вывести деньги». И тут у нас вот представлены несколько способов для вывода. Вот, это «Киви». Банковская карта и еще WebMoney. Вот я рекомендую выводить на Kiwi либо на WebMoney, потому что здесь самая маленькая комиссия 3-5% от вашей суммы. Я выбираю Kiwi и нажимаю вывести. Теперь у нас на балансе 0. Если вы хотите посмотреть, вывелись ли ваши деньги, мало ли у вас нету, допустим, оповещений, да, там на Kiwi либо на WebMoney. Вот, о поступлении денежных средств, то мы заходим на наши деньги, нажимаем, где у нас ноль, и видим, что заявка создана. Вот, когда заявка будет обработана, у вас будет написано она выполнена». И в этом коротком видео я показал о том, как вам вывести свои заработанные деньги с биржи Freelance.org. Вот, если вам было полезно это видео, Ставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, еще будет очень много годного контента. Итак, давайте поддержим это видео лайком, э, чтобы я снимал еще больше роликов для вас. Итак, с вами был я, Евгений Воронюк. Итак, до новых встреч. Пока-пока.